Когда мы впервые сталкиваемся с чем-то новым, и даже в том случае, если мы уже в принципе понимаем специфику работы, мы не можем окончательно знать все тонкости технических приемов при той или иной работе, пока мы самолично не найдем информацию, либо научимся путем проб и ошибок методом научного тыка. Но так как вас сюда завел как раз таки профессиональный интерес и желание разобраться в тонкостях работы над кино и мультипликационной музыкой, мы начнем с самого начала, а это означает с открытия вашей DAW – Digital Audio Workstation. А если проще, то назовем цифровую аудиорабочую станцию простым – секвенсор. Лично я работаю в секвенсоре от компании Steinberg – Cubase Pro версии 8.5. И вся дальнейшая работа пойдет именно в этом секвенсоре. После создания нового, пустого проекта, нам необходимо произвести все необходимые настройки для дальнейшей комфортной работы. Так как я надеюсь, что зрители уже не впервые сталкиваются с секвенсорами и рассказывать о настройках буферизации не имеет никакого смысла, поэтому мы перейдем к более необходимым для работы с оркестровой музыкой элементам секвенсора. Если вы работаете с одним монитором, то лучше бы настроить под себя рабочую зону секвенсора. К примеру, сейчас я выберу заранее сохраненную мною рабочую зону. Как вы видите, все сразу же стало на свои места и готово к работе. Для того, чтобы создать свою рабочую зону, вы должны расположить объекты интерфейса так, как вам будет удобно и после нажать вкладку Workspace и подраздел Add Workspace. Вписав в строку свое название и выбрав галочку «Global Workspace», вы сохраните свою рабочую зону для всех последующих проектов. Но сохранив рабочую зону с галочкой «Project Workspace», вы сохраните ее исключительно для проекта, в котором вы работаете сейчас. То есть, создав новый проект, в выпадающем меню вы не увидите свою заранее сохраненную рабочую зону. Если вы внесли какие-то правки, то для того, чтобы сохранить рабочую зону, вам достаточно нажать раздел Update Workspace. Для удаления рабочей зоны вам необходимо нажать вкладку Workspace и подраздел Organize, где выбрав название необходимой рабочей зоны, нажав на кнопку минус, вы удалите его. Рабочая зона теперь настроена так, как нам удобно. Теперь мы настроим окно событий в нашем секвенсоре. Так как музыка кино и мультипликации очень сильно зависят от сюжетной составляющей, то темп и ритм постоянно будут изменяться. Для этого нам необходимо создать дорожку, где мы будем указывать размер произведения. Для этого мы кликаем правой клавишей в левом реке секвенсора и выбираем раздел Add Signature Track. Появляется дорожка с дефолтным значением 4 четверти. По ходу сочинения произведения при помощи инструмента карандаш мы можем добавлять различные размеры. Все зависит от вашей творческой фантазии, либо ритмических структур произведения. Темпо-ритм произведения также может изменяться, следуя драматургии сюжета, поэтому мы создаем дорожку для контроля темпа. Для этого мы кликаем правой клавишей в левом рэке секвенсора и выбираем раздел «Add Tempo Track». Теперь, кликая на линии, мы создаем точку события, воздействуя на которую мы меняем темп произведения. Варианта смены темпа между двумя точками могут быть два. Первый — «Jump» — так называемый резкий переход от одного темпа к другому. И второй вариант — «Ramp» плавный переход от темпа к темпу. Оркестровые произведения подразумевают большое количество инструментов и тем самым огромное количество дорожек в секвенсоре, что может привести к неудобству. Например, при использовании нужного инструмента, который находится глубоко в темплейте, мы можем потерять из виду нужные нам для ориентира дорожки, такие как signature track, tempo track, либо дорожку с маркерами. Чтобы исправить данное неудобство, в Cubase предусмотрено разделение окна событий на две части, которые регулируются независимо друг от друга. Для этого нам нужно кликнуть значок слэш в правом верхнем углу окна событий. Таким образом, у нас окно делится на две независимые части, и теперь при скроле в поисках нужного инструмента мы не теряем из виду дорожки для ориентира. Формировать верхнее окно вы можете также на свое усмотрение, но я советую использовать дополнительное окно для дорожек с маркерами, видеодорожку и различного рода измерительные линейки. Теперь мы можем перейти к добавлению инструментов в проект. Нажатием правой клавиши на левом рэке секвенсора и выбрав раздел Add Instrument Track, в выпадающем меню выбираем Сэмплер контакт и нажатием «Add Track» добавляем его в окно событий. Но данный вариант несет ряд неудобств для создания темплейта. Есть еще один, более предпочтительный вариант добавления сэмплера «Контакт» в окно событий. Для этого мы кликаем вкладку «Devices» и подраздел «VST Instruments» либо нажатием клавиши «F11». В выпадающем меню «Rack Instruments» мы выбираем сэмплер «Контакт». И он добавляется в окно событий двумя дорожками. Миди-дорожкой и дорожкой с аудио. Благодаря нововведениям в последнем кубейсе, мы можем сделать то же самое в окне Racks. Но об этом и о многих других тонкостях работы с сэмплером Контакт мы поговорим в следующем уроке.